О. Патруль. Привет. О, привет. Патруль закончился. Куда смотрите? Закончился. Ну, вы лучше идите туда, да, О, Этот Вы тоже пришел. это видите или У меня глюки от Патруля уже. Вот, патруля. Сам ты Антонио. Вот, иди сюда. А, он какой-то какашкой у меня кидается. Иди-дикидайте, любил а, ну, я... Так, раль, дидам, дидам, Привет, супер-кот. Тики, давай. Привет, ай, опять эти злодеи. Сколько можно? Каждый день одни и те же. Да, мне кажется, бражник дает нам да, расслабиться. Да. Он думает, мне кажется, он делает специально. Бражник же сейчас не у бражника, а у какого-то. Видите, как мы быстро Не у бражника, а у а какого-то. Мария, давай. Мария. Мария. Мария. Мария. Мария. Мария. Мария. Мария. Мария. не справимся. Мария. Ведь... кажется, Мария. Мария. Мария. Мария. Мария. Мария. Мария. может Мария. Мария. Мария. Нет, ему на пенсию, нам на пенсию не надо. Я что-то что сегодня даже спал нормально. Ему, Обычно на, я пенсию. Не сплю. ему а? на пенсию. Ему на пенсию. Обычно я не сплю сейчас. Я тебе поджёг. Даже могу поспать. Дракош, ты че видишь с рыбаками? РДШ. Тун-тун. Тун-тун. Я не знаю, что это такое. РДШ. РДШ. РДШ? Что такое РДШ? Наконец-то я пойду вас РДШ? Что такое? РДШ это... РДШ. Ну, не и... важно. Надо РДШ сказать РДШ. нашему мэру, чтобы он, они, он сделал дом культуры. Извиняюсь, я хотела... Вот. Знаете, О, что типа, это что такое? Там, чтобы там, звезды там, приезжали к нам всякие разные выступали на сцене, и там зрительный зал. И жюри например, там Jogged сидели. Stone. Да, например, Джаггет Раз пришел, например, а, там, а, кто там а. еще есть? Кто, вы знаете, певцов каких? Икс, как его? Аксвай или Иксвай? Иксвай. Иксвай. Инстасамка. Где таких слушаешь? Инстасамок. Вот в наше время были джаггетстоуны, а тут у вас инстасамки. Вот <смех> что <смех> за поколение. Новое, новое. Надо джаггетстоуны слушать. Ну давай уже чудесный мистер Ой, он умирает. Так, он как тебе? Сейчас мы будем <смех> кушать <смех> <Дакон>. инстасамка на <навозьму смех> восьмом месте <смех> в списке. <смех> Жаль. Надо сказать нашему мэру. Я сегодня пойду сказать к мэру и скажу то, что вот нам я надо uh, использовать чудесный мистер Бак. Супренько. Так, все, чудесный мистер Бак. Надо уходить быстро. У меня осталось минута. Так, надо дойти до мэра Эклипс сразу. Заходим, где трансформация. Давай, вот так, Тут лифт работает? Лифт, Лау. лифт. О, нет, а та, она живёт. Кстати, да, здесь, нет, она ниже живет. Да, здесь, наверное. Нет, она здесь живет, она живет. Выше, выше и выше. Выше. Да, нет, Лау. она живет ниже бесит Актор. меня этот этап. Пойдем в у меня денег нету. А, наверное, на голову. А, наверное, на голову. А, на голову. А, на голову. А, на голову. А, на голову. А, на голову. А, вот она А, Я плаваю так. уже на него. Что О, привет, для... Слышь? Привет, Эклипса. Сейчас я прыгну, знаете, откуда? Не надо. Чтобы ты нам построила у нас в городе. И построила у нас Там, где выступают всякие творческие люди и все такое. Что? Я не понимаю. Давай вот этот. Так. Я забыл, там... как он называется. Ну там построим, да, там будут я разные концерты. Дом культуры называется. Да, вот все вспомнил. Доль... Дом культуры. И сделаем там, там заработок побольше, а то у нас люди бомжуют. Хорошо, сделаем там послезавтра или через недельку уже будет готово. Все, я спать. Да, да, да. Пока. Тут у тебя окна, кстати, выбиты. Надо Сделал. Делать. Кого из города вы? Не знаю. С РТШ. 2006. Ну все, вот тут об... буду сидеть, дышать свежо. Не а, нет, пойду на фонтан. Что там по почте? Какая... почте ничего, надо покушать. Ну, пойду возле фонтана <къем> посижу. Блин. Вот здесь, си... нет, не здесь. Надо Хочу прям пара. вот тут посидеть. Ему тут Класс. О, водичка теплая, теплая водичка. Бомбочка. Супер бомбочка. О, привет. Привет. Сынегар... Я тут ножки мочу. Бомбочка. Вода вон какая теплая, потрогай. Ого, прикольно. Здесь происходит? Да, вода теплая здесь. А Класс. что случилось с маринеткой? Почему она... Ну ты понимаешь. Где Маринет? Я увидел могилу у там. А, она умерла. От чего? А она разве не в доме? Ну, она умерла и потом ожила. Ну, точнее, ее ожи оживили. А вот. вот почему там открытый Ее бражник оживил, и она О, сейчас нет. дома у себя. Через а злодеев? Нет. А мыши, что да, да? бляжник Не знаю, правда, зачем, по крайней мере, я не знаю. Ладно, пойду Ой, на здрасте. лавку. О, привет. Да, гуляю. Привет, Маринад. Только тебе вспомнишь, что ты... Маринад готов. Ладно, посижу на лавке. Вспомнишь макарон, вот и макарон. Ладно. Сегодня вода такая теплая. Да, сегодня еще классная покупка. Как вам идея съездить на отдых? Давай. хорошая, в принципе. Нет, мы не поедем. Ну? А, не Ладно, знаю. Я все равно только приехал сюда. Хотя Сейчас можно съездить куда-нибудь там. Может, куда там мягко. Он не так Можем съездить куда-нибудь в, в, в океан. съездить. Пошли в школу, проверим, что там есть. Молодцы. Адриан, Алё, Алё, да, слушайте. Слушай, это <смех> я хотел сказать то, что ты посмотри у меня комнату хорошо, чтобы никакие собаки у меня там не завелись на а то знаешь сейчас этих вражников очень полно, полны. Привет. Вот посмотри ее, а потом пришли мне фотоотчет. А то тут у одного Привет. человека паранойя, то что мою комнату раз разломали. Да нет. Алё, я тебе скинул фотографию. Ой, стой, а ты видишь там рядом с этим кнопка, вот рядом с холодильником, ты можешь ее там поломать? Сломай её, не нажимай, только не нажимай. А чё звучится? Не нажимай, Н нажмёшь, я, я, я, я ж недалеко, череп сломать могу легко. Будешь а что ты смотреть? скрываешь от меня? Скрываю тебе нельзя, знать, не трогать, кликнешь, сломай, сломай её. А что ты скрываешь? Очень много чего. Кстати, вы никуда наж... же не собираетесь, неси, наж... череп, сломаю. Ну, Куда? А вдруг метеорит на землю а? пойдет? Ты откуда знаешь? Я ж с тебя предуспею, сейчас готов. Вот как просили, но не даже а -а -а. никуда. Это откуда там? Как? Это кто? Откуда они там? К, -к, -к вами. Точно, я ж тупая башка, меня ж тут клевер поймал. Меня клевер тут поймал, и он, видимо, их забыл. К вами забыл. К вами держитесь, скоро придет мой собака, вас заберет. Кролик так. Да, или ты, если, если не затупишь и найдешь основные, ну сам знаешь, что основное, чтобы забрать. А, у меня талисмана нет, чтобы их забрать. Да. А, ладно. Ну, так я и говорю, ты должен был найти талисман, должен найти, путешествовать. Вдруг случайно как-нибудь подвернется удача, и ты найдешь. Ну, вот как-то подвернется, когда подвернется. Ну вот надо искать. Ладно, ну ладно, все, пока. Я тоже пойду. Вы да только это... без меня никуда не уезжайте. Да, не, хорошо. Уезжайте.